Всем привет, меня зовут Мария, я специалист по работе с клиентами WebCom Group. Видеохостинг от Яндекса предложил инструмент для работы с видеоконтентом и его монетизацией. Видеоплеер, который можно адаптировать под дизайн площадки. Выглядит это вот так. Плеер работает на разных платформах, поэтому проблем с воспроизведением на различных устройствах, будь то десктоп или мобильные, не будет. При этом полностью исчезают затраты на разработку и обслуживание. Плеер поддерживает технологию защищенного контента, адаптивный стриминг, автостарт и остановку проигрывания в зависимости от видимости. Предзагрузка контента и рекламы в плеере позволяет ускорить доставку видеоконтента пользователю и в результате повысить доходы от монетизации. Ролик будет появляться в результатах поиска Яндекс или Яндекс.Видео, если пользователь сделает релевантный запрос. Зритель сможет перейти на страницу вашего сайта, где размещено это видео, а ваша площадка — получить дополнительный трафик из сервисов Яндекса на конкретную статью. Помимо этого новые инструменты позволяют загрузить видео из нашего хранилища в эфир и дзен, и получить еще больше трафика. Видеохостинг поддерживает Я и AdFox а с коробки, прямые продажи рекламы и подключение других систем. Плюс управление монетизацией. Вы не просто встраиваете видео, а самостоятельно определяете объемы и способ показа рекламы. Доступны все форматы рекламы от RSI для монетизации видео – Pre-Roll, -roll, roll и Overlay. Также вы получите собственное решение для хранения и раздачи контента. Серверы Яндекс находятся в разных городах. Это обеспечивает высокую скорость отдачи контента, где бы ни находился пользователь. Ему не придется долго ждать загрузки вашего видео. И еще — это хорошая экономия. Размещение видео бесплатное, и вам не нужно будет тратиться на новое оборудование для хранения контента и его поддержку личный кабинет для управления контентом с наглядной статистикой. В нем, кроме данных по монетизации, можно отслеживать и анализировать количество и среднее время просмотров, источники трафика, а также лучше узнать аудиторию, пол, возраст, географию зрителей. Как подключить? Видеохостингом по запросу могут воспользоваться все партнеры РСЯ. Если вы пока не присоединились к рекламной сети, тестирование видеохостинга – отличный повод зарегистрироваться. Чтобы принять участие в бета-тесте, пожалуйста, обратитесь к своему менеджеру РСЯ или заполните короткую форму на странице службы поддержки, выбрав тематику обращения «Видеохостинг». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Webcom. До встречи!